Привет, мой дорогой зритель Сегодня мы играем в Ghost Exile Продолжаем изучать эту игру Попробуем сейчас поймать призрака С изгнанием Пока не совсем понятно, что и как Но я взял еще дополнительный контент Поставил на успокоение Посмотрим, что из этого выйдет Так У нас загрузка идет в общем, буду очень рад, если ты поставишь лайк. Подпишись на канал, если еще не подписан. Это очень важно. Хочу развить свой канал. Очень сильно. поддержи лайком, подписывайся. Часто ведем стримы. Заходи на стримы. Можем вместе поиграть. Так, и что у нас по заданиям? Тип призрака и ритуал. А как беззащитного знака нам? Изгнание Ну ладно, это я не знаю Сохраните спокойствие в шкафу Ладно, хорошо договорились Так, у нас берем фонарик Отпечаточный, ЕМП И что, термометр, наверное? Я не знаю Фонарик у нас есть по умолчанию один Поэтому мы спокойно заходим Он здесь. Акцию звонит. Так, он здесь. Давайте мы сразу, я не знаю, скинем все, попробуем сюда блокнотку занести. Может быть, он сразу на что-нибудь напишет. Будем играть, как играем в фасмофобии. Хм. Так, блокнот у нас. И что он еще может сделать? Вот эту штуку, наверное, может сделать. И рацию. Ой. Так, э, рацию мы слышим. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. А, кстати, отчет а температуру проверяю? Вот эту штуку, как поставить? Что это? Так, наверное. Господи, как ее поставить? На что ее ставить? Е? Как ее поставить -то? Не понимаю. Ладно. Давайте включим свет сначала. А, свет у нас где, может быть? А, вот здесь свет, кажется, да. И вот здесь включил свет, кстати. Ну, вот здесь, похоже. Ты молодой? Он же не выйдет со мной? Мне так один раз убили. Ты молодой? Ты старый? Ты злой? Ты злой? Ты молодой? Так включаем везде свет? выключил свет а почему нет взаимодействия <звы> на самом деле везде температура какая-то низкая. так ладно блокнот на сюда так под возьму этот емпешку пробую засечь Блин, как вот эту штуку поставить? Которая с этим Лазерная проекция Или как она? Все двери на себя открываются Ага Но он здесь На втором этаже Но, в принципе, думаю, он спустится сюда А, он здесь как эту штуку ставить? Кто знает? Может, ее на что-то надо ставить? Direction Я что-то не так нажимаю, или что? Е Ку Колесика. Быстренько глянем Я не знаю, просто как ее поставить Левый шифт использует положить F. F. А! <клыш> а ты не выйдешь отсюда. Бе-бе-бе. Все, уходи. Во, я понял как. конечно не знаю это всего лишь такой свет такой стрёмный такой маленький а он так светит прикольно так ну, наверное надо камеру куда-то поставить а что-то ЕМП вообще не, не это не трещит вообще ноль Ладно, кинем пока ее здесь. А, может быть посмотреть следы. У меня горит фонарь? О, все горит. Пока ни одной улики нету. О! Следы есть. У нас есть одна улика. Это уже отлично. Это лучше, чем ничего. Так, давайте мы посмотрим, что там еще вот эту вот камеру возьмем. Вот эту штуку возьмем. Это, так понимаю, на стену вешается. Короче, я все придумал. Вот эту штуку ставим сюда. очень прикольно все видно. так вроде поставил да ага так свет можно так у меня этих нету вещей пойду возьму еще э -э, диктофон попробую с ним по диктофону пообщаться так у нас есть одна улика на дал. Ага. это следы эктоплазмы да да попробуем записать Отмена. Как отменить? Все. Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? О, господи, какую? Ты старый? Ты молодой? Прикольно. Так, надо найти... Он здесь. Ой-ой-ой-ой. Иди отсюда. Ты молодой. Ты злой. Ты молодой. Дай нам знак. О, что было. Ты молодой. дай нам знак что пикнуло ты молодой ты старый дай нам знак емб вообще не работает как это все вообще нигде еще с диктофоном поиграть ты молодой ты старый дай нам знак mm -mm. ты молодой ты старый дай нам знак ты молодой А что такое пищит? Ладно, давайте вот с этой штукой пройдемся по дому. Посмотрим, может, нибудь типа дымка есть, я не знаю. Дымка, призрачный огонек. Что-нибудь в этом роде есть у нас здесь? Блин, ничего нету. Ну как его определить? Может, на втором этаже все-таки взаимодействует. А мне есть... Ой-ой. Блять! Ты молодой? Ты старый? Дай нам знак. Дай нам знак. Все, уходи. Пробежал проектор, я видел, я видел проектор. Так, что-то, что, -то, что, -то, что -то нажать? Лазерная проекция. Это рейки. Великий обряд, Обрат. Брат, обрат. Крутяк. Он-то прибежал, прикольно. Так, ладно. Все, мы ничего не боимся. Так, нам это не надо уже ничего. Какой-то там обряд этот, рейки. Так, у меня зажигалка есть. А мы его имя не знаем. Блин, надо имя искать. Надо имя искать. А где его найти? Эти штуки открываются? Нет, вроде не открываются. Ой, господи, не открываются. Так, здесь у нас ничего нету. Так, здесь ничего нету. А, блин, вообще этих шкафчиков мало. Вот здесь не могу прятаться. Сохранять спокойствие в шкафу. Так как его закрыть Все, я сохранил спокойствие. Задание выполнилось, надеюсь. Надо тут выключить нафиг. Вообще ничего не открывается. О, кстати, он не был включен. Так, ну я так понимаю, он на первом этаже, то что здесь он дал мне... Хотя не две улики у меня дала одну. Ну, надеюсь, что здесь. Так, здесь тоже ничего нельзя открыть. О. Нет. Нет. Нет. Странно. Извините. Ой, зажигалку дали. Блять. Блять. Блять. я обосрался я не знаю что теперь мне делать а где его это имя так шкаф открытый тоже так э, здесь ничего нету Здесь что это открывается, что-нибудь? Нет. Так, здесь пусто. Здесь закрыто. Здесь пусто. Здесь пусто. М -м -м. А где его документы могут-то быть? Он опять свет вырубил. Но я не пойду пока включать. Пойду быстренько вот эту комнату обследую. О, это я сделал, господи реально я О. так это ничего не открывает а я не понимаю где документы здесь что ли или мы знаем как его зовут ну блин классный чаще документы не смогу найти так тап зажигалка только а как мне его имя узнать Я вообще не понимаю пока что. Должна быть его как то типа паспорт, документы. А где это найти? Я пока не представляю. Ладно, надо пойти свет включить. Надеюсь, никакого скеймера не будет. Свет есть, а... но нету его документов. Так, давайте подумаем. Где могут быть документы? Здесь ничего нету. На полках тоже ничего нету. Может быть я реально знаю его имя? Я когда-то... Вот эта штука не открывается? Нет. Может быть на столах он лежит? В шкатулках, кстати, может быть. Но я пока не представляю, где они могут лежать. Типа вот это все не открывается, холодильник у нас не открывается, это ничего не открывается. Ну здесь я не вижу никаких документов. Блин, очень странно. Я хочу, наверное, сходить посмотреть в этот в машину. Может быть, мы реально его имя знаем заранее? О, пробежал, я видел. Да, прикольно. Ой, господи. Блять, надо снять ее, меня пугает. Ну там часть этой скил лежит. как тихо стало я подуйду. Так, а имя, да? Имя мы не знаем. Задачи. Ритуал сгнания. Хорошо. Ладно. Допустим. Основская природа, что это реки Велитый, обрат Анаберона. Обрат. Ай брат. Обряд Анаберона. Ну нет, там нету книги у меня. Вот, точнее, этого имени. Что я могу сделать? А здесь что? А, не могу подняться. Блин, а как его найти имя-то? Ладно, если что, я обрежу, пока буду бродить. А я могу? О, здесь, кстати, не смотрел, кажется. Еще раз. Блин, так это, голову стараюсь. Короче, ладно, я буду то, что смотрел, буду оставлять открытым. А Первый этаж я исследовал. А, больше я пока что не могу представить, где может быть лежать что-то, а, похожее на его документы. Вот я такое не люблю, когда ищешь, ищешь все. Как это вообще найти? Угу. Может, в унитазе? Так. Ну, пойдемте на второй этаж. слоем опять кого-нибудь скримера. А можно свет включить, пожалуйста? Так, третьего этажа же нет у нас. Да, вроде нету. Здесь есть свет в этой комнате, или нет? А вот или у меня просто щиток вырубило здесь мы все посмотрели здесь мы все посмотрели здесь ничего нету все здесь мы все посмотрели здесь дядя дядя дядя дядя дядя дядя не надо так пугать меня дядя я тебя прошу мне же потом это все снится будет блин еще как непонятно реально а ну, я здесь тоже смотрелся нет а, нет нет Заперто. может быть мне его имя не надо вообще как вы думаете я думаю, наверное, имени не надо просто сгоняем и все ну я думаю, если бы надо было имя оно бы уже, ну я реально все обыскал типа, смотрите, вообще ничего нету я каждую комнатку просмотрел. Каждую комнатку проискал. А, ничего не нашел. А! Все. Ну что ты? Присручок, мой дорогой. Иди сюда. Сейчас будем тебя изгонять. У меня есть документы на тебя. Надеюсь, я правильную комнату сейчас выберу. Да, ну он здесь. Ладно. А, мы берем сейчас какую-то эту книжку. И краску, да? Краску. А, что мы делаем? Мы, получается... Нет. Какая там этот... Какой там... Великий обряд Анаберона. Анаберона. Анаберона. Великий обряд Анаберона. Выбрать. А. Нарисуйте печать в любимой комнате. Ну, я так предполагаю, что это эта комната. Печать Анаберона. Ага. Печать Анаберона есть. Так ладно, пока ты скинем. Что нам нужно еще? А. А, эти взять. А что там? пять свечек и что еще и кукла Вуду почему я говорю шепотом так берем значит пять свечек раз-два-три а я не могу брать Престап. две ритуальные свечи зажигалка зажигалку пока выброшу и паспорт пока выброшу может здесь это будет валяться стой вот он. Ладно, все запомнили А то сейчас выброшу и... А, стой, я могу же взять еще Две вещи выкинул. раз, два Сейчас мы светчики поставим Куколку кинем Я в темноте не хочу это все проводить Можно я свет включу? Все, призрак Тебе капец Ты пойдешь Раз, два, три 4. Ага. Получается, сейчас мы берем зажигалку, да? Да, мне ничего нет. Зажигалку берем. Кукловуду. Одну свечку. Кукловуду это, это и это. Очень страшно, на самом деле. Надеюсь, он меня сейчас не убьет. имя призрака генри генри Уилсон изыдет дух всякой нечистоты Изыди дух всякой нечистоты. Не трожь меня. Изыди секта дьявольская. Генри Уилсон. Повелевая тебе Бог Всевышний. Повелевает тебе Бог Всевышний. В каком дневнике? Какой дневник? Так, но ну мы его изгнали. Какой дневник? Я не понял. Дневник. Какой дневник? А! Дневник. М -м так, прочтение э -э Найдите документы, идти призрака, определить комнату, подготовьте да, вы часы, выполните Выполнить перечисление, ритуал, почти доброй души. ритуал почтение доброй души. Ритуал, почтение доброй души. Ритуал, почтение доброй, доброй души. Порталы. А тут вот нету ничего такого. А, вторая страница. Ритуал почти недолжен. Что присвел почти Нам нужно рисовать печать Ашукут В комнате находится добрая часть души. Направленного микрофона. Ага. Нам нужно найти призрака при помощи направленного микрофона. Добрую часть души. <сёк> О -о -о -о -о -о. Что с ним делать? Ну вот здесь получается. Какую-то там печать еще нужно нарисовать мне. А мне же хватает там краски. Света нету. Света нету. Так, и получается, я книгу выкинул. А нет, не выкинул. А какую там печать надо нарисовать? Подождите. А, печать какую? Печать какую? Мозги. Нарисуйте печать Ашукут. Ашукут. Печать Ашукут. печать ашукут ашукут что это у меня это есть штука Все. Ага. Что-то Генри Уилс. Или мне уже не надо стоять печать. Генри Уилсон. А, или мне там надо стоять, наверное. Что ты? Ладно, наверное, там надо стоять. Отступись и беги от церкви божьей. Блин! Блин! А как он открыл? Блин, он видел куда я, что надо было убегать на улицу. Грустно, грустно. Но у нас почти получилось. Поэтому это хороший способ. А, я думаю, что здесь нужно все-таки какой-то крест брать. М -м, и брать благовоние. Вот, ладно, спасибо за просмотр тебе, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно мы поймаем когда-нибудь призрака, всем спасибо, всем пока.